когда выйдет следующая глава. Решил записать это видео, потому что меня задолбало то, что меня спрашивают один и тот же вопрос. Следующая глава выйдет либо 1 числа в 12.00. Если 1 числа глава не вышла, значит она выйдет 15 числа в 12.00. А если глава не вышла и 15 числа, значит она выйдет 1 числа в 12.00. Если в случае необходимости повторить эту запись, там система меняться в принципе не будет. А пока вы можете подписаться на этот канал, подписаться на мой канал на Ютубе, подписаться на меня в Яндекс Яндекс.Дзене. Если вы все это сделали, значит подпишите на меня своего голубого друга, свою девушку. А блять, какую другу. Подпиш... Своего парня, блять, подпишите на меня, свою тульпу на меня, блять, подпишите. Рассказывайте о моем фанфике, своим друзьям заднеприводным, таким же, как и вы. Не сидите без дела, пока я тут работаю без продых, убежу новую главу, а то я вас, блять, всех вот так вот просто...